Филиал Казанского федерального университета прошли торжественные мероприятия в честь празднования 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Лабораторском институте КФУ звучали песни военных лет, а почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны.